Привет! Сегодня мы начинаем подготовку к нашему медвебу, медитации вебинару. И для того, чтобы получить максимум пользы от этой медитации, от этого вебинара, у меня есть для тебя несколько подготовительных упражнений, которые очень здорово раскрепостят, во-первых, твою психику, во-вторых, научат тебя концентрироваться на своих внутренних ощущениях, ну и, в-третьих, развяжет твой э -э говорун внутри. И ты сможешь спокойно воспроизводить то, что у тебя внутри, выводить это наружу. Ну и плюс ко всему, также научишься гармонизироваться с собой и переключаться на другой режим работы мозга, на альфа-уровень. И для всего этого у меня из для тебя несколько упражнений.